Здравствуйте, Аркадий Нович. Будет мнение, что атланты достигли бессмертия. Если это так, то чего им еще не хватило, чтобы, выжить, чтобы жить вечно, или вечная жизнь – это жизнь только вне физического тела? В каком смысле они достигли бессмертия? Это сразу возникает встречный вопрос. Ведь Атлантида была как бы опущена на дно океана, и не просто так, а вследствие того, что они совершенно неправильно злоупотребляли теми знаниями, божественными знаниями, которые мы им давали. Ну, в частности, они неправильно употребили всеобщий кристалл сознания, который у них был, и это злоупотребление кристаллом, которое им давало полноту власти, оно и привело к гибели Атлантиды. В каком смысле бессмертны? Бессмертны ведь все. Вы тоже как духи бессмертны. Но как человеке умрете? так было сказано. Хотя сейчас возникает новая возможность быть бессмертным и как духу, и как человеку. Потому что возникает новый синтез. Такого проекта во Вселенной и в космосе никогда еще не было. Это впервые. И сейчас эту тему очень активно развивает Григорий Петрович Гробовой, Игорь Витальевич Арепьев, ну и я по мере сил. Так что возникает новая возможность бессмертия и в теле, и в духе. Каждый человек вселенная, и он отвечает за свою Вселенную. За все клеточки, которые там есть, за все системы, за все органы, за все, за все отвечает человек, как Бог своей Вселенной. Вот чем надо проникнуться.